всех приветствовать и сегодня я хотел сделать такой выпуск как топ-5 самых крупных мировых производителей автомобилей эта тема сейчас активно обсуждается потому что вот эта пятерка лидеров она изменилась за последний год изменилась так кардинально в связи с тем что неожиданно в эту пятерку ворвалась и вышла на первое место эта компания тест но на самом деле правильно это неправильно является он действительно лидером о данной отрасли, я вот пытаюсь рассказать в данном видео посмотри, и рассказать, как вообще можно оценивать компании, по каким критериям. Если вам вообще такая вот тема топ-5, например, брокеров России или а, производителей а, металлургов интересно то ставьте лайки, пишите в комментариях, и я в эту серию тогда продолжу. Итак, давайте теперь вообще поговорим, как правильно оценивать компанию. Ну какая? Большая, маленькая, там хорошая, плохая. Я считаю, что вот основные критерии, по которым можно оценивать, это их 4. Это можно оценивать по капитализации. Но обычно вот как раз оценивают именно по этому параметру. Говорят, вот компания крупная, потому что она стоит на рынке столько Но на самом деле очень важны такие параметры, что можно компанию важно оценить по размеру продаж, сколько она реально продает. Также можно оценить более редкий такой случай по стоимости активов. Вот именно э, по стоимости активов это вот самый такой э, мало, э, медленно меняющийся параметр. Поэтому он очень интересен. Также по полученной прибыли. Поэтому если компания на самом деле огромная и она там поглотила там кучу своих конкурентов, но при этом она не приносит прибыли, то в плане инвестиций вот, для своих акционеров, тех, кто эту компанию покупает, она ну, совершенно не интересна. То есть самый основной на самом деле параметр, по которому стоит покупать компанию, это прибыль, которую она приносит а, своим акционерам. И я сейчас как раз разберу топ-5 производителей и по каждому из параметров оценю и а, выберу эту пятерку лидеров. Ну, давайте начнем. Так, начинаем с рыночной капитализации самого популярного показателя, по которому сразу оценивают, что компания там растет, что она крупная. Это один из самых волатильных показателей, который может очень сильно меняться. И это, кстати, вот продемонстрировала как раз компания Tesla, которая взлетела больше, чем там, а, в десятки раз. Что-то в 20 лишним раз. А самая крупная компания на текущий момент по капитализации, это есть компания Tesla. Капитализация ее составляет 1140 миллиардов долларов. То есть у нас в России не существует ни одной такой компании с такой капитализацией. Toyota Motors. Следующая компания, которая долгие годы была самой крупной компанией по всем показателям, и составляет ее капитализация 260 миллиардов. Но эта компания включает такие бренды, как Doha, Sulexus и некоторые другие, менее известные. А следующая компания Volkswagen, которая в два раза меньше Toyota, и ее капитализация на текущий момент где-то порядка 130 миллиардов. Ну, это огромное из, количество известных брендов, таких как Аудио, Bentley, Bugatti, там, Lamborghini, производители а, крупной техники, как MAN, Porsche, Seat, то есть, ну, Scania, кстати, скандинавские, бывшие компании Skoda, то есть, огромное количество брендов. Следующая компания, которая за ней так достаточно близко идет, неком удалении, это компания Daimler, как самый известный ее бренд, это Mercedes-Benz. И следующая компания, которая попала сюда в пятерку, это компания General Motors. Американская компания. Капитализация ее где-то сравнима с капитализацией Газпрома чуть поменьше. 93 миллиарда. Это Бьюик, Cadillac, Шевроле и так далее. Есть, э, вообще на рынке произошло достаточно много слияний в последние годы. И многие компании, которые были маленькие и независимые, они вот э, в такую э, слились э, в огромные корпорации, которым легче стало конкурировать. Итак, вот по пятерке. Пятерка по самой большой рыночной капитализации. Но ну, а теперь давайте посмотрим. Перейдем на следующую а, страничку и я расскажу, а если брать не рыночную капитализацию, а что-то другое, что у нас получается. А вот теперь смотрим, а по выручке компании как они соотно соотносятся. И здесь нас ждет интересный такой непонятный сюрприз. Компания Tesla абсолютно вообще не входит в пятерку лидеров. Мы смотрим и видим, что Toyota Motors продает более, ну, практически в 10 раз, почти в 10 раз больше. В 8 раз больше, с 8,5 раз больше, чем компания Tesla. И несмотря на то, что вот эти продажи, они выросли, особенно у Tesla, вот самый последний год. Потому что а, до этого таких продаж у нее не было. И сейчас у нее вот прям а, такой всплеск а, популярности электрокаров, и поэтому Tesla на этом очень сильно сейчас ее продажи растут. а При этом огромный дефицит комплектующих в этой области наблюдается. И тут все дальше расположилось абсолютно правильно. Volkswagen, а также идет Daimler и General Motors. Все приблизительно выручку компании уменьшается. Хотя вот Volkswagen, у него выручка очень, очень даже хорошая. Соответственно, вот эти все данные я брал по годовым отчетам. То есть, это данные по Тесле за двадцатый год. И под, соответственно, Volkswagen Daimler General Motors тоже двадцатый год. Toyota Motors, там отчетность у нее в марте. У японских компаний отчетность выходит в марте. Годовая имеем. Теперь следующий показатель, это стоимость активов. И здесь снова Тесла отнюдь не в лидерах. То есть, 55 миллиардов от ее стоимости активов. То есть, компания -то на самом деле маленькая. И она вот на самом деле ты и недостойно здесь находиться, потому что куча огромно более крутых компаний с огромным, с огромным количеством и производящих мощностей, и уже с готовой продукцией сюда не вошли. А дальше все опять достаточно понятно, хотя вот видите, да, пальц в один, у него активов намного больше, чем у Toyota Motors. И дальше идет Daimler и General Motors более мелкие компании, если смотреть по количеству активов, то есть тех мощностей и тех возможностей, которые служат для того, чтобы зарабатывать денег, чтобы производить конечную продукцию. Ну и переходим на следующий, самый интересный с точки зрения инвестора, это чистый доход. Чистый доход. И смотрим, что здесь Tesla опять совершенно не в лидерах. То есть доход у этой компании, то он очень и очень, очень еще далек от совершенства зарабатывает компания абсолютно немного. И если мы возьмем эту компанию и отчетности там за прошлые годы, там 2-3 года назад, то прошлый год, наверное, это единственный год, когда компания вышла в плюс. А до этого ну не единственный год, но до этого несколько лет подряд компания Tesla закрывала убытки. То есть эта компания по сути только-только стала прибыльной, а до этого были сплошные убытки. Здесь лидер бесспорный по чистому доходу, то есть это самые больше всего денег зарабатывает на этом рынке это Toyota Motors. 20 с лишним миллиардов долларов. Потом идет Volkswagen, два раза меньше, еще более чем два раза меньше Daimler и General Motors. Хотя, видите, General, General Motors, несмотря на то, что по капитализации компании меньше, а заработал больше. То есть, вот, видимо, американский рынок более эффективный в этом году и позволил больше заработать. А возможно, это более эффективная работа компании. А теперь давайте посмотрим, Вообще, ради чего мы инвестируем или покупаем компанию? Это, это окупаемость вложений. Вот если я инвестор, то я в первую очередь должен смотреть на окупаемость вложений. Если я вложу сейчас в компанию Tesla, то я получу прибыль на текущий момент через 375 лет. Очень интересная компания, и некоторые реально в нее сейчас инвестируют. Это вообще просто для меня очень загадочно. Я бы в нее не инвестировал, когда она стоила и тысячу, и 500 рублей. 500 долларов за акцию сейчас она больше тысячи и некоторые ее реально покупают. то есть покупать эту компанию э, с целью инвестирования э, смысла никакого нет. потому что компания toyota motors принесет прибыль за девять летов лет но эта компания действительно эффективно работающая, и у нее и плавно растет и продажи у нее растут в отличие от многих других автомобильных компаний э, и э, по всем отчетам это одна из лучших компании в мире. дальше идет Volkswagen 6 год лет даймлер 8 лет дже Мотор 8 лет окупаемость ну средняя по утрасли она где-то около 10 лет и вот кстати одна из компаний которую я покупал ну я уже давно ее покупал компании honda motors на текущий момент у нее по на есть шесть половиной то есть инвестиции окупятся за 6 половиной лет ну, если как бы все будет продолжаться в таком духе, э, ком, компании будут также развиваться, и там продажи не упадут резко. Хотя сейчас вот автомобильная отрасль, э, не зря у нее P на E достаточно такие низкие, потому что, ну, большие вопросы, что как дальше будет данная отрасль развиваться. Инвестиции и спекуляции. Вот говорят, да, компания Tesla, а зачем ее покупать, и а, уже поздно ее покупать. Ну, вот здесь вот нужно смотреть абсолютно на, а то инвестор я или спекулянт. Вот давайте откроем график, а теперь давайте посмотрим на график. Компания Tesla. И мы видим, что ну, она безудержно росла, вот, начиная с 2020 года. Фантастический рост. Ничего подобного такого не было, когда компания прям вот, а, и, вы, вы, а, выбивалась именно в лидеры. Становилась самой крупной компанией. При этом она а, вырастала вот прям такими темпами. Наверное, ну, может быть, есть такие примеры, но это один из уникальных случаев. А при этом, как я вам показал, что компания не производит бешеное количество денег своим акционерам, не приносит. Компания не супер хорошая у нее история по отчетностям прошлых годов. Вот, да, вот это чисто спекулятивная раздутая компания. И если мы переключим, скажем, на пятиминутный график, то мы никогда, вот, посмотрев данный график, мы никогда не поймем, что вот эта компания прям супер, когда это растущая или она падающая, то есть, Компания отлична в плане спекуляций. Почему? Потому что, ну, огромное количество эмоций, все ее купили, она выросла. И что с ней дальше будет, никто не знает. Именно поэтому это позволяет данной компании ходить и вверх, и вниз, и колебаться цене. И для спекулянта, ну, лучше ничего не придумаешь. То есть, как спекулятивная компания Tesla, она просто отлична сейчас. И покупать ее с целью спекуляции, как э, с ростом, так э, считывая на рост, так и на падение, вы ну, видите, да, что происходит с графиком. Движуха почти каждый день. То вверх, то вниз. Постояли, опять вниз полетели. То есть, вот такие вот поймать движения, а это там до десятка процентов в день доходит. Я думаю, что немногие бумаги могут похвастаться вот такой прекрасной волатильностью. Поэтому, как инвестиции, для меня эта компания закрыта, а как спекуляции, отличная бумага. Ну, кто хочет вот инвестировать и как-то поподробнее все изучить, ну, вот может на нашем сайте посмотреть в разделе курсы. Здесь есть ряд курсов, которые, в частности, по инвестициям, которые я записывал, там уже можно учиться более подробно анализировать компании. Конечно, не за 2-3 коэффициента, посмотреть только одно, один коэффициент P на E, и этого недостаточно абсолютно, чтобы в компанию инвестировать. Есть, ну, я вообще компании просматриваю, анализирую, начиная с 2000 года, где-то лет за 10 за 20 люблю смотреть, вообще понимать, что с ней происходило в ближайшие там два десятилетия. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите в комментариях. И если будет интересно, я буду похуже видео для вас делать. Мне самому очень интересно рассматривать самый топ, самые сливки Каждый, каждого из секторов. Когда инвестируешь, очень важно понимать, а кто же все-таки лидер. Хотя вот в моем портфеле, наверное, таких топ-20, топ-30 сложно найти акции. Хотя знаю, да, многие их инвестируют. Хотя вот топ российских компаний у меня есть. То есть та же компания «Газпром» и «Сбербанк» да, в моем портфеле присутствуют. Спасибо всем за внимание. Не забывайте еще раз ставить лайки. До следующей встречи.